Представляем вам новую онлайн-игру наша игра Home Edition. Играйте из дома, с дачи, да хоть с подземного бункера, откуда угодно. Каждый четверг вечером в игре вас ждут вопросы про информационную безопасность, сложные и с ловушками, интересные и познавательные. Отвечайте на вопросы и двигайтесь к победе. Все ваши коллеги уже с нами отвечают, общаются, борются за победу и очень классные призы. Посоревнуйтесь с ними! Берите ваши гаджеты, открывайте трансляцию в четверг вечером и отправляйтесь в интеллектуальную схватку. Докажите всей отрасли, на что вы способны.